Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей. Я представляю команду лотерейного аналитического сервиса Epicurica. И сегодня короткое видео с новостями. Несколько слов об изменениях, которые происходят у нас в нашем сервисе. Итак, первое, на что хочу обратить внимание. Мы исправили формулу калькулятора индекса редкости на сайте. Дело в том, что некоторые наши подписчики, спасибо им за это, обратили внимание на то, что калькулятор считает немного по-другому в отличие от тех данных, тех результатов, которые они получают в рассылке. И мы проверили, действительно, в формуле была небольшая неточность, мы ее исправили, и теперь калькулятор на сайте работает также точно и выдает такие же данные, которые вы получаете по подписке в вашей рассылке. Пользуйтесь, пожалуйста, калькулятором на сайте, он работает корректно. Второе изменение важное, мы поменяли тариф на подписки. Прежний вариант был следующий. У нас была пробная подписка на 7 дней, она была бесплатная, чтобы каждый человек, которому это интересно, мог зайти на сайт, подписаться и получить представление бесплатной об услуге, которую мы вам предлагаем, и три платных варианта подписки. Первый вариант на месяц, на три месяца и на шесть месяцев. Мы провели опрос о том, насколько актуален такой вариант подписки. И вот пришли к таким интересным результатам. Получается, что двадцать и девять процентов. И 39,6%, то есть в сумме 67,5%, хотели бы вы иметь возможность заказать конкретный прогноз на какой-то конкретный тираж. Ну, либо по признаку, что джекпот достаточно уже, чтобы интерес появился играть, либо просто по каким-то другим причинам самостоятельно заказать прогноз на конкретный тираж. То есть, видите, абсолютное большинство людей хотел бы иметь эту опцию, заказывать прогноз на один тираж. Ну и дальше вот приобретение подписки на один месяц, на три месяца и на шесть месяцев, видите. Здесь незначительные такие проценты. В результате, что мы поменяли, мы, естественно, оставили пробную подписку на семь дней, она также бесплатно остается. Но мы ввели вот четыре варианта платных подписок и откорректировали цены в более удобную сторону. Один тираж будет стоить 70 рублей, то есть другими словами вы заказываете, например, сегодня вы заказываете этот прогноз на один тираж, и, соответственно, завтра утром вы его получите на вашу почту. Затем подписка на 10 дней, то есть 10 тиражей вы получите. Подписка на 20 дней, подписка на 30 дней. Соответственно, здесь идут скидки. Стоимость вот этого тиража, одного, одного прогноза, она будет снижаться. Если здесь он стоит 70 рублей, то здесь один тираж уже будет стоить 63 рубля. Здесь уже будет стоить 56 рублей, здесь будет стоить 49 рублей. Ну, то есть оптовая покупка всегда снижает стоимость товара. Итак, вот такие изменения. Пользуйтесь, пожалуйста, дайте нам знать, какой вариант вас больше устраивал в комментариях и вообще пишите все, что вам интересно в комментариях. Следующее важное изменение, которое мы сделали, мы перешли на другую платежную систему. У нас была раньше платежная система Яндекс, Яндекс Деньги. сейчас у нас система Payer. Чем она удобней? Смотрите, сколько здесь разных вариантов опций для оплаты. Здесь все карты. Здесь мобильная связь, оплата с мобильных телефонов. Здесь оплата биткоинами, другими криптовалютами. И здесь оплата с Kiwi, с Яндекс Яндекс.Денег, Альфа Клика. Пожалуйста, можете пользоваться. Надеемся, вам будет это удобно. Ну и, наконец, последнее изменение. Мы запустили опросник удовлетворенности наших клиентов, наших пользователей. И он находится по ссылке в описании к этому видео. Если вы тоже хотите принять участие в этом опросе и рассказать нам о качестве тех услуг, которые мы оказываем, пожалуйста, заходите по ссылке, ответьте на эти 8 простых вопросов. И мы учтем ваше мнение, чтобы поменять сервис в лучшую сторону и сделать его как можно более удобным для вас. Итак, до следующих видео. Спасибо за внимание. Присылайте нам возможные темы для дальнейших видео на адрес supportepicurica.com. Будем рады, как обычно, помогать вам с анализом и прогнозированием утерей. Подписывайтесь на канал, делайте репосты, ставьте лайки, заходите на наш сайт. Всем пока!